друзья всем привет коротенький ролик сейчас буквально быстренько расскажу как на бирже Hyobi global вы можете свои 50 долларов превратить тысячу а то и больше пользуясь их площадкой пример лист на который идет привычное размещение токенов потом сразу их листинг где мы с вами не гарантированно но имеем хоть и малые шансы но все же сорвать неплохой куш поэтому кому интересно присаживаемся поехали для начала, естественно, нужно зарегистрироваться на бирже Хьюби. Кто это не сделал, пожалуйста, ссылка под видео в описании или в моем телеграм-чате. Здесь регистрация очень простая, как везде. Вводите email, придумываете пароль и вперед зарегистрировались. Также можно это сделать за номером телефона. Здесь выбрать регион, то есть страну, где вы проживаете. Все, вы попадаете на биржу. Сразу скажу, это не обзор биржи, как здесь торговать, что здесь делать, а именно конкретно Покажу самую главную достопримечательность этой биржи, а именно пример лист, на котором здесь можно срывать неплохие деньги. Если, конечно же, повезет и вы выиграете аллокацию. Но все же я считаю, больший риск не участвовать в таких вещах, чем участвовать. Особенно для тех людей, у кого маленький баланс. Грубо говоря, здесь на бирже можно деньги превратить с воздуха. Для начала, чтобы участвовать в их премьер-листе, вам нужно зайти будет вот сюда, на баланс, когда вы зарегистрируетесь, и нажать валютный счет, там депозит, да, и пополнить свой счет буквально на 50 долларов в USDT. Ими не нужно торговать, не обязательно покупать там их монету или еще чего-то. Вот видите, у меня на счету валяется 74 доллара. Я их не снимаю, а постоянно держу для участия в сайлах. Сюда просто нажимаете депозит, как и везде. Рекомендую выбрать там 20 или сеть Solana. И везде в этой сети комиссия минимальная будет доллар. Заводите свой ISDT, все. И держите вот там на споте, ничего больше не делайте. Дальше для участия вам нужно обязательно вот, перейти сюда, нажать верификацию и сделать QS, верификация личности по загранпаспорту, там, водительскому удостоверению или id карты Ну то есть все тоже, в принципе, как и на любой другой бирже или площадке для размещения токенов. И все, и вы уже готовы участвовать в сейлах. Чтобы их увидеть, здесь вам нужно переключиться на английский язык. Если это в приложении, вы будете с телефона там использовать. Можно, кстати, вот здесь скачать, и у них есть хорошее приложение. Там будет вкладочка пример лист. Так вот, на английском языке, вот здесь на панели, будет видно вам всегда, какие у них акции есть, и всякие фишки от биржи. И есть пример лист. Вот вы нажимаете на него. И сейчас у них проходит сайл токена Beconomy. И для участия нам нужно всего лишь 50 долларов, которые вы уже занесли, пополнили. Да, я вам показал как. Пусть там лежат. Когда вы сделаете верификацию, здесь вы идентифицируетесь, нажмете участвовать. И все. Видите, у, вас осталось там, у нас сейчас осталось 2 дня, там 18 часов. Очень часто проводит разные токены биржи, поэтому э, даже если вы смотрите видео там, спустя 3 дня, ничего не страшного, в любом случае еще новые сейлы будут. Дальше, здесь нажали подтвердить участие и вот пишет, видите, дальше, что нам нужно сделать, 1 декабря в 10 UTS, это 13.00 по Москве, еще раз нажать будет здесь подтвердить участие. Ваши 50 долларов на время заморозится. Буквально на полтора часа и вот в 12.20 буквально рандомным образом будет объявлен победитель, в которого спишутся вот эти 50 долларов и автоматически начислятся вам токены. Как это происходит? Для этого давайте перейдем в мой телеграм-канал. Обязательно сюда подписывайтесь, чтобы быть и получать информацию всегда одни из первых. Вы же понимаете, я не могу сначала все выложить на YouTube, поэтому все транслирует сюда. И люди, естественно, кто подписан, одни из первых получают такую информацию. Так вот, предыдущий сейл, он назывался МОНО. Буквально закончился несколько дней назад. Смотрите, человека, которого было 50 долларов. Я тоже тут спрашивал, у кого-то получилось взять аллокации. Вот человек пишет, видите, первый раз, да, повезло. И ему насыпало 125 монеток МОНО. Теперь идем на биржу да, и смотрим, заходим на торги и ищем токен MONO. Смотрите, MONO USDT. Вот часовой график. Видите, недавно залистился токен. Сейчас, даже сейчас он торгуется при сильном проливе. Видите, как рынок пролили. 6 долларов 30 центов. У него начислено 125 токенов. То есть, вы понимаете, он даже сейчас 50 долларов может зафиксировать и забрать 700 баксов. А токен был максимально 12 долларов. Даже если там по 10 получилось человека продать, это 1250 долларов. Можете представить, какой выхлоп можно здесь получить. И предыдущие сейлы давали еще больше иксов. Поэтому здесь даже не нужно сильно вникать, что за проект. Потому что реально это вся тема иксовая. И ни в коем случае вы никогда не продадите токен, токен дешевле, чем ваши там 50 долларов. Также для участия вы можете участвовать не деньгами, а именно иметь на собственном балансе биржи токен биржи NT. Да, там потом определенно вам выделяется там гарантированная локация в зависимости от сколько вы держите токенов. Там минимально 300 и чем больше, естественно, тем больше вам дадут возможность купить. Но это уже такой денежный вариант, он более рискованный. Токен этой биржи может падать, может расти. Это уже кто разбирается и кто инвестирует именно и верит в этот токен. И у кого есть хороший определенный запас там лишний который может проинвестировать и участвовать я же вам показываю абсолютно буквально способ где вы не теряете абсолютно ничего буквально 1 доллар на комиссию если вы 50 USDT переводите с одной биржи на другую и все и эти 50 USDT у вас лежат и вы участвуете вот в таких сейлах Поэтому, друзья, очень важно, когда вы регистрируетесь и имеете в портфеле у себя много бирж, потому что это прежде всего диверсификация, во-вторых, всегда каждая биржа имеет какие-то плюсы и минусы. Вот именно на биржах Yobi это сейчас самая прибыльная история. Потому что вот Launchpad, там на том же Binance, Launchpool, они вообще не дают уже никакого практически выхлопа. И там нужно иметь огромное количество денег в токенах BNB, чтобы получать халявные какие-то токены. То есть абсолютно это не подходит. К примеру, на том же бирже Hyobi, да, я ее не использую для торговли. Я для спотовой торговли я торгую все только вот на OKEX. Все на OKEX. Если я торгую фьючерсами, я это делаю там на Binance. Если мне нужен индекс, обменник, свапалка, я это делаю на панкейк PancakeSwap. В общем, это не означает, что здесь обязательно нужно вам торговать и все. Но если биржа понравится, она хорошая, одна из топовых, можете тоже здесь и торговать криптовалютой. То есть это не проблема. Также здесь можете листать, смотреть какие-то у них... Кстати, а что такое? Вот смотрите, Get Your Miner. Давайте на русский переведем. Такого не было. Ну, давайте нажмем Go. Ну, смотрите, барабан какой-то и розыгрыш криптовалюты видно на халяву тоже что-то какие-то копеечки будет давать что-то я выиграл а, видите тут я могу добывать то есть майнить горячие монеты на 7 дней начать майнинг меня перекидывает майнинг так нажал потрясающе вы выиграли 2000 монетки шип прикольно ну понятно что это сущие копейки но все равно Почему бы нет? Кстати, тоже, видите, полезная такая история. Вот, видите, история майнинга, уже есть 2000 монет шибаину, В общем, прикольная штука, надо тоже будет посмотреть, разобраться. На халяву, видите, такое колесо фортуны, тоже придумали. Буквально с вами только что заметил. Вот я и говорю, что преимущество В каждой биржи есть свои фишки, преимущества, поэтому этим не пользоваться, я считаю, это глупо. все, чтобы ролик сильно не затягивать. Буду рад почитать от вас комментарии, пользуетесь ли вы такими преимуществами биржам и какие биржам вы вообще отдаете предпочтение, на каких торгуете, на каких там проводите сайлы. Буду рад почитать. Не забывайте подписываться на YouTube канал, нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. А на этом у меня все, друзья. Всем я вам желаю удачи, всем профита, всем пока.